с любовью из моего домика в деревне стоит чудесный май и солнышко и дождик все просто замечательно и начинаешь все это ценить тогда когда выпадаешь из этой прекрасной весенней программы я себе в частности в больницу 10 дней я действительно выпала из жизненной программы, я считаю, что потому что больница ⁇ это четыре стены. Это так скучно, так неинтересно. Надо отметить, болеть. Болеть ⁇ это не есть хорошо. Ты знаешь, не можешь никуда выйти. Все это ограничено. Уколы, система. И вокруг говорят только о болезни. Никакого позитива, один негатив. И вот тут ты понимаешь, что жизнь-то была у тебя прекрасна. А в данный момент это просто замкнутное пространство. Замкнутое. Все, никуда ни влево, ни вправо. Ой, по такой программе жить направо ну, не хочется. Поэтому берегите себя, друзья мои, цените каждый день наступивший как праздник и я очень благодарна всем своим подписчикам которые комментировали мои видео смотрели видео которые отсняты были уже давно и количество подписчиков не уменьшилось поэтому спасибо вам большое за поддержку за понимание друзья мои поэтому я буду стараться я буду работать и рассказывать о том как я живу, чем я занимаюсь. Потому как, ну действительно, жизнь тут прекрасна. Сейчас все цветет, все благоухает. Ну, красота, красота. Как же об этом не рассказать и как же не показать. Пока я тут была в изоляции в больнице, а, муж прикупил у меня 10 штук еще бройлерных кур. Ну это просто здорово. Вот они мои бройлерные красотки, конечно, я, это за моя забота, их кормить, они такие послушные, такие они послушные, тихие, по сравнению с этими обычными курицами, очень разные, очень разные. Но любители поесть, товарищи, очень забавные, конечно. Как приятно за ними наблюдать, смотреть. Вот они, вот они, ледоки мои. Но петух всегда волнуется по поводу того, что тут подселили новую птицу. Новую птицу подселили. И он тут маячит на них, смотрит, потому что вот те несушки, они находятся вот за этой изгородью. И он всегда за этим наблюдает курами. Сейчас они поедят, поклевают, все присядут. Вот, вот так увеличилось мое хозяйство. Пока меня не было. Ну чего, скажите о Такие забавные курочки. Это мой первый опыт бройлерной куры. Замечательное время цветения яблонь май. Посмотрите, какая красота. Снегом белым усыпана земля. Лепестки летят и кружится от яблоник. Мило, очень мило, прям и радостно на душе посмотреть. цветение. какая красота. Природа буйствует, буйствует своим цветением. Очень красиво. У нас яблоньки молодые, это летний сорт яблони, вся в цвету, красавица. У нас есть такая традиция, когда рождается ребенок, то есть мы сажаем яблони. Это яблоня нашего старшего внука, ей 11 лет, и поэтому она вот самая большая. По высоте яблони можно судить, что наш мальчик уже растет, становится большим. А так много пчел на, на яблоне в этом году. В прошлом году не было такого. Это летний сорт. Ах, какая красота! Сколько пчел? Будет много-много яблок. Расти наш мучок, будь умницей. Яблони будет расти вместе с тобой. Всего у нас четыре яблони. Четыре внука. Внук и три и, и внучки. Это яблонька. Посажена она в связи с рождением нашей внучки Ани. А это яблонька внучки Юли. Внучки Юли. Позднего сорта она, это яблоня. Но они практически посажены в одно время, потому что девочки-ровесницы. Одну семь, а скоро другую будет семь. И четвертая яблонька нашей младшей внучки Верочки. Ей только три годика. И, конечно, эта яблонька маленькая, потому что у нас еще внучка маленькая. Но яблонька уже зацвела. Какая прелесть. Какая радость. Ребенок растет, и растет его яблонька. Очень много весенних забот я занимаюсь каждый день. Находятся какие-то дела, какие-то заботы, посадки. Весна горячая пора. Так что есть чем заниматься, есть что делать. Друзья мои, берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно на них отвечу. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому.